Если ты не повинуешься словам Иисуса Христа, значит, ты строишь свою веру на песке. Твоя вера, она без основания, она рухнет. Только человек, который строит свою веру на словах Иисуса Христа, кто повинуется словам Иисуса Христа, это человек, который строит свой дом на камне, и когда придут гонения, когда придут штормы, наводнения, эта вера, она не рухнет. Этот дом, он устоит. И Иисус Христос говорит, что Он будет строить церковь Свою, которую врата ада не одолеют. И то, что Он обещал, он это делает. Он строит свою церковь, которую врата ада не могут одолеть. Это люди, которые повинуются словам Иисуса Христа, записанные в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А все эти еретические движения, которые отказываются повиноваться словам Иисуса Христа, но которые повинуются каким-то, церковным уставом, каким-то человеческим преданием, это все рухнет, потому что это вера без основания, это вера, которая строится на песке. Такая вера, она будет разрушена полностью. Начни повиноваться Иисусу Христу, начни не только читать Евангелие, но исполнять все то, что там написано. Повинуйся словам Иисуса Христа, иначе твоя вера, она рухнет, и ты закончишь в аду. Строй свою веру на камне, не строю на песке. Повинуйся словам Иисуса Христа. Да благословит вас Господь наш Иисус.